протолкнуть сознание к новым идеям возможно только с помощью творчества а творчество возникает от того что чувства формируются поэтому чем больше чувств тем больше творческих идей говорят